Да, все вот, значит, еще кто? сейчас приму. Так, да, все стараемся включать микрофоны, чтобы не фанило, пока я разговариваю. А, итак, смотрите, да, там Инель сказала идея, но здесь уже не идея. То есть а, я уже вышел на рынок с готовым продуктом, да, это не просто идея. идея есть. Девушки, который... экран Сейчас так звук выключу. Да, идея есть, но уже и также есть и готовый сформировавшийся продукт, который уже приносит доход, плоды, прибыль, ну, можно это назвать как угодно. Итак, давайте начнем. О компании. Значит, KMAT это криптоэкосистема, либо бизнес-агрегатор, который позволяет создавать и зарабатывать, который позволяет любому участнику абсолютно создать и заработать свой собственный проект. Вот то, что как раз и делает Лина, и ее проект стартует, запускается. Это «Живая очередь» матричного характера, да, там пассивная «Живая очередь», она стартует у нас 15 июня. То есть это тот проект, который создала Лина на нашей платформе. То есть это один из основных идей, с которой мы выходили на рынок. То есть это площадка, на которой каждый желающий абсолютно буквально потратить небольшое количество времени, может нажать и создать свой проект. Нам, само собой, как, как сообществу и площадке заплатить комиссионные за лицензию, за использование прав, использование этого проекта на нашей площадке, и спокойно рекламировать, развивать этот проект и так далее. То есть это как раз-таки всего лишь один из тех из списка дохода, который имеет компания. Также, смотрите, вот очень, очень важно, мы сообщество, поэтому мы начинали свое становление вместе со своими участниками. Поэтому каждый участник который, может приобрести у нас свой внутренний токен и отправить его в стейкинг. Стейкинг дает возможность всем желающим абсолютно получать дивиденды. То есть дивиденды составляют 50% от прибыли компании. То есть, к примеру, за прошлый отчетный период 25-дневный дивиденды составили 13%. Это первый отчетный период был. Второй отчетный период был тоже 25-дневный. Дивиденды составили... 15%, процентов, а первые 13%. процентов. То есть это вот на начальном пути мы уже обеспечим вот такую доходность. Само собой, когда на платформе запустятся дополнительные продукты, больше про проектов, само собой, это дивидендная часть а в разы, в разы, в разы будет увеличиваться и уже достигать более внушительных и интересных значений. Так, сейчас я еще людей приму. Присоединяются тут посто... вот уже 21 человек. То есть, о чем я говорил, да, значит, касаемо дивидендов. Все, это кратко я рассказал о дивидендах, более детально мы потом о них поговорим. Так, сейчас также я вам расскажу, откуда все-таки на площадке, где генерируется ее доход, да, откуда у нее деньги на выплаты дивидендов, да, как минимум. Итак, значит, первое, это продажа лицензии на создание собственных проектов. То, о чем я вам говорил, то есть каждый желающий, админ может создать у нас проект, Оплатить лицензию и запустить этот проект. Само собой, из любых доходов таких комиссионных мы выплачиваем дивиденды. Плюс еще важный момент, то что площадка Киемат является гарантом, что каждый проект, который запущен на ее платформе, является достойным. То есть это не какая-то схема, которая призвана работать в одном только направлении, да? либо на угоду админа, либо еще что-то. Да, то есть в нашем проекте, наших в созданных проектах на нашей платформе нет возможности у админа взять всю кассу каким-то образом, либо прийти к нам с каким-то маркетингом, который ну, явно да, говорит о том, что ребята, никто здесь не заработает, да, вот только мы заработаем. Все. такие маркетинги мы не принимаем. То есть мы сейчас выстраиваем свое реноме, свое хорошее имя, поэтому все проекты мы фильтруем. Если что-то такое к нам поступает, неинтересно, да, а были такие предложения, то мы их просто, извините, ребята, отсеем. Да. Это не к нам. То есть создавайте сами свои сайты, свои площадки, и вот там работайте с нами, нам не по пути сами. Итак, продажа лицензии. Далее, продажа, продажа токена КМ. Это тот как раз токен, о котором мы с вами говорили, который можно приобретать и отправлять в стейкинг. Это у нас уже два токена на данный момент, но пока что вот по порядку. Да? Есть KM-токен, его можно отправлять в стейкинг, а с, него, с него можно рассчитываться за вход в проекты. То есть платформа KMAT еще зарабатывает за счет того, что в каждый проект, в который вы захотите зайти на платформе, необходимо заплатить роялти. То есть это 12-15 долларов в зависимости от проекта. То есть это то, за счет чего также существует площадка. И с этих же денег мы также обязательно выплачиваем дивиденды своим участникам. Далее продажа рекламных баннерных мест. Соответственно, то же самое. Любой админ, который создал у нас проект, ему необходимый, он может его рекламировать через нас. То есть также с нами нам заплатить, и мы ему поможем а, с рекламной кампанией. Опять-таки, эти все средства бюджета, это все средства платформы, с которых также всегда и постоянно платятся дивиденды, потому как а, те участники, которые отправляют средства в стейкинг, автоматом становятся совладельцами а, платформы. Так, далее, услуги по индивидуализации проекта. То есть, если участник опять-таки пришел, зашел в раздел «Создать проекты», нажимал что-то, понял, что ну, нет его идеи здесь, нету а, того, что он хотел бы видеть, а, нет того функционала, который ему необходим. Он обращается к нам, мы ему помогаем, опять-таки это само собой не бесплатно, а, весь его функционал настраиваем, делаем так, чтобы это было то, как он хотел, то, как он задумал, и выпускаем уже это у себя на платформе. Далее запуск собственных проектов на платформе. Само собой, мы также будем запускать свои собственные проекты. Да? Некоторые уже запущены, некоторые готовятся к запуску, и об этом я тоже расскажу. Но вот также важная составляющая – это то, что мы будем делать свои собственные, хорошие, интересные маркетинги, из которых вы можете с одного нашего проекта переходить плавно в другой проект и постоянно зарабатывать, зарабатывать, зарабатывать. Да? И, как говорится, не бонзоветь, не скучать, а для вас будет постоянно новое интересное движение. Далее. Совместный запуск проектов. Если у вас есть замечательная идея, да, но, к примеру, недостаточно ресурсов для его реализации, вы также можете обратиться к нам. Мы вам поможем, но за это мы войдем в долю в данный проект. И само собой, рекламируя, продвигая, создавая данный проект, мы будем зарабатывать. Мы будем зарабатывать и, соответственно, с этого также будем уплачивать дивиденды своим участникам. Далее. Еще одна статья доходов. Минорная, но она есть, и о ней нужно говорить. Это трейдинг. А небольшая часть средств, в которой мы поступаем там не, не, не менее, точнее, не более 10 процентов, мы отправляем трейдерам, и они спокойно сейчас на хорошей волатильности а, зарабатывают нам дополнительную криптовалюту. Далее переходим к следующему пункту, который у нас обеспечит – это собственный токен КМИКС. То есть этот токен мы начали раздавать буквально пару дней назад. То есть мы его раздаем абсолютно бесплатно, там необходимо выполнить самые простейшие условия. Это иметь в стекинге от 100 n, после чего вам начисляется один к 10 наш токен CMX. Что это за токен CMX, какая его цель, почему он вообще ценен, не ценен. То есть сейчас он вообще не продается. То есть если вы спросите, где его приобрести, его нельзя приобрести, его можно только получить абсолютно бесплатно и только у нас. Значит, какая его цель и функциональная дальнейшее, что э, он значит для k сколько он принесет денег, сколько он может стоить. Вот сейчас буквально тоже очень коротко расскажу. Значит, этот токен у нас будет торговаться на бирже. То есть на днях относительно мы его уже э, залистим на Pancake. Pancake это такая слаб-биржа, то есть это не полноценная биржа, да, но это слаб-биржа. Тем временем мы спокойно занимаемся тем, что э, нам необходимо будет залистить его хотя бы на двух э, других биржах. После чего мы появимся в списке CoinMarketCap. CoinMarketCap нам позволит быть уже ну, этому токену как минимум видным. То есть его будут видеть, его будут знать уже. Далее, наша задача подключать Маркет мейкинг это управление стоимостью на бирже, токенов с помощью ботов, само собой, да, и оператора. То есть наша задача это поднимать цену вверх, опускать цену вверх, поднимать цену вверх, опускать цену вверх. К примеру, на старте, после листинга, мы всем говорим, что вот все, токен торгуется. Скорее всего, многие из вас побегут его продавать, да? то есть ну, то, что нам и нужно. Пускай он продается, продают, продают, продают. Таким образом, цена опускается прямо до тех низких значений, которые нам интересны. И по этим низким значениям мы, к примеру, сами своими же ресурсами начинаем у вас же, условно говоря, да, покупать эти токены. Соответственно, мы почти там полную всю эмиссию имеем у себя на руках. Ну, понятно, кто-то дальновиднее будет, кто-то его будет держать, кто-то там продаст частично, кто-то все продаст, но неважно. Да? Мы скупили какой-то объем этих токенов, после чего начинаем эту цену плавно-плавно-плавно двигать вверх, да? тем самым создавая некий там, интерес, объем к монете. И таким образом… Достигаем, доводим ее до определенной цены, когда уже к монете начинают присматриваться не только вы, как участник, да, но и абсолютно свободный рынок. Да, тоже есть ух ты, что это за монета, да, там такая. Волатильно, да, двигается. Ничего себе, смотрите, вчера она там 15% сделала, позавчера она там минус, не знаю, там 40% сделала, сегодня она опять минус, а точнее плюс 50% сделала. Дай-ка я прикуплю, да, тоже поучаствую. Все. Таким образом мы поднимаем цену до тех значений, которые нам необходимы. И на этих высоких значениях мы, соответственно, продаем просто часть токенов, которые у нас имеются. Тем самым фиксируя прибыль. Да, то есть, причем колоссальную прибыль, а, прибыль там несколько десятков фиксов это может быть. Само собой, с этой прибыли также мы выплачиваем дивиденды нашим участникам, да, потому что основная задача и основная идея – это то, что вот мы сейчас все вместе, и дивиденды – это 50% от всего заработка, смело отдаем нашим участникам. Поэтому а, у нас а, и нет обещания какого-то фиксированного процента. Да, то есть это правильно, то есть мы вам не обещаем, что, ребята, вы будете здесь заработать 2-3-4% в суд. Нет. Такого нету, да. То есть, если мы бы это делали, мы были бы немного другим проектом. Здесь есть дивиденды. То есть хороший отчетный период у компании, точнее, у платформы, получили прибыль. Плохой отчетный период получили чуть меньше прибыли. Ну, значит, работаем больше, да, работаем дальше. Да? Получили опять наши. наши Продукты начали приносить дополнительную хорошую прибыль. Все, заработали чуть побольше. Все, и также будут дивиденды. Да? То есть сейчас они 13-15%, да, могут и до 20-50% подняться, потом опять опуститься до 10-15%. То есть нормально, абсолютно рыночная, здоровая там, экономическая среда. Вот. Это что касается токена KMX. А далее, значит, следующий у нас продукт, это прям следующий, следующий, который на подходе. Да? То есть у нас сейчас вот стейкинг uh, один из основных продуктов. Потом проект IT4 и p 2 p Значит, P2P-эквайринг p это вот такой наш мини-ноу-хау. К примеру, для понимания я люблю использовать майнинг. К примеру, майнинг – это когда люди предоставляют свои мощности компьютерные да, для вычислений. К примеру, там, того же биткоина, эфира и так далее. За это вам биткоин, эфир платит вознаграждение. Да? То есть это майнинг. А здесь у нас то же самое будет P2P, только вы будете, ну, все желающие, в самом случае, будут предоставлять свои счета. То есть мы на ваших счетах абсолютно, это и криптосчета, это электронные платежи, это физически ваши счета, можем хранить средства, выплачивать средства и получать эти средства. Почему это классно, почему это здорово, да, почему на это, как бы, это будет пользоваться спросом. В том, что мы не ограничиваемся, там, Россия, СНГ и так далее. Да? То есть, если вы даже посмотрите по трафику, в целом трафик идет со всего мира. Да? То есть, у нас нету что. И, на, и далеко Россия не на, не на первом месте сейчас по трафику. На первом месте у нас а, Филиппины, потом идут Индонезия, да? и вот на третьем месте, по-моему, как раз Россия и Украина. Ну, в общем, в Алексе это все доступно, можно посмотреть. Это, это абсолютно открытый источник. Соответственно, вот представьте себе момент, что, к примеру, есть вы, а, захотите участвовать, ну, не, не хотите вы сейчас вот прямо сегодня сидеть и разбираться с этой криптовалютой, эти кошельки заводить и так далее, да? то есть вам проще по старинке, у вас у всех есть в телефоне Сбербанк, а, Приватбанк, Монобанк, там, Ажимбанк и так далее, вам проще, конечно, взять, а, перевести просто почти что, точнее, без комиссии средств, и, все, и получить свой токен, да, и зарабатывать на этом, вот для этого и создано, призвано, да, решить этот момент а, P2P, а, сейчас еще приму человечка, P2P эквайринг, то есть вы хотите пополнить, к примеру, давайте возьмем там Азиат какой-нибудь, да, тоже с Филиппин. Понятно, что он не будет сюда деньги в Россию перегонять, но ему также хочется комфортно, спокойно участвовать в проекте. Он берет своего телефона, да, ему приходит заявка, что вот отправь столько-то на расчетный счет, либо кошелек, либо сделай перевод, перевод на такую-то карту. Да, в его же регионе, в его же банке. Этот человек спокойно делает перевод. Все, система это видит, система это понимает, она ему одобряет. Да. У участника есть токен. Также участнику нужно получить выплату, к примеру, там, на Украине в приватбанке. Да, то есть не надо заявку делать там, российскому участнику, чтобы он ее оплачивал, да, нет, вот ему спокойно же украинский участник спокойно сделать перевод туда, да? то есть, либо также с криптокошельками, то есть в итоге у нас, у Кеймата не будет централизованной какой-то а, системы, где будут у нас все средства, нет, средства будут у нашего P2P акваринга, да, то есть у наших участников, и развитие вот этого P2P акваринга гораздо шире, да, в перспективе, нежели просто на данный момент принимать и выплачивать друг другу средства. То есть к нам могут начинать обращаться, к примеру, и горные заведения. То есть их неплохо душат, их хорошо душит, да. Могут ставочные заведения к нам обращаться и пользоваться нашим аквариумом, да? то есть пользоваться вашими счетами. То есть по вашим счетам вроде как сумма маленькая, вы, получается, ниже радара будете проходить, да? а им в массе это хорошо. То есть ну, это вот как одно из развития и оно действительно стало хорошее, да? мы на эту плохую ставку сделаем, и на ней мы можем все с вами будем хорошо заработать. Далее, следующий продукт – это кемат-лотерея, которая у нас также появится на площадке. Тут ничего особенного, простая лотерея, призванная просто потихонечку да, давать выиграть да? и, само собой, дополнительно давать заработать с самой площадке. Да? Ну, также выплачивать дивиденды с этого всего. Кемат-социальная очередь – это наш собственный проект, наподобие IT4, только это не матрица, будет, именно это будет социальная очередь, это такая, такой проект, который будет призван, вы будете друг другу там помогать, да, за счет этого будете и зарабатывать. То есть вы тоже об этом все скоро узнаете. Далее, кема P2P кредитования, то есть это, ну, тут тоже особо объяснять нечего, не буду вдаваться в детали, да, это система кредитования как оно примерно работает и так далее. У нас уже есть демо на сайте, в личном кабинете. Любой желающий может зайти, посмотреть, пощупать, как это все работает. Далее гарант криптосделок. То есть мы будем гарантировать определенные криптосделки и за это также получать свои комиссионные вознаграждения. И сделаем потом свой еще кеймат кошелек. То есть это касается… Это вот я вам сейчас, получается, долго, возможно, ну да, но рассказал про… Те финансовые продукты, которые у нас уже есть, и которые готовятся. Теперь я вам хочу вот, а, расширить, чтобы вы поняли, а, насколько Киемат все-таки разносторонний. То есть здесь мы не только... А, давайте начнем по порядку. Да? То есть, а, пришел человек на площадку. Так, чем бы мне здесь заняться? Хорошо, могу пойти в стейкинг. Угу. Не, не хочу идти в стейкинг, да, неинтересно. Мне стейкинг, хочу чем-то другим позаниматься. О, есть а, живая очередь, да? не хочу сегодня идти в живую очередь, да, не нравится, и так далее, и тому подобное, пойду-ка я в другой проект. Да. О, токен у них есть, ничего себе классный токен, да. давайте-ка закуплюсь или получу где-то этот токен, да, начну интерговать. А касаемо токена, еще забыл сказать, что как раз-таки именно токены КМХ, для него будет предусмотрен бот-чат, и этот бот-чат, он будет для привилегированных определенных кругов людей, там вы будете получать автоматом сигнал, да, где-то за полчаса, до того, как мы начнем поднимать монету либо опускать монету, мы будем сообщать своим привилегированным участникам о том, что вот ребята сейчас будет происходить там подъем монеты, все закупайтесь, соответственно участники все могут закупаться и неплохо буквально за пару часов зарабатывать, да, также наверху продавать вместе с нами и все и сидеть ждать следующего сигнала, то есть об этом тоже вы узнаете. Итак, получается, человек решил токен приобрести, работал он с токеном, все, хорошо. Не хочет он с токеном тоже работать, не хочу я с токеном работать, хочу я просто зарабатывать. Да? Хочу я предоставлять свои счета и зарабатывать. Вот. И, соответственно, здесь на этом этапе он спокойненько открывает э, систему P2P предоставляет свои счета, которые у него есть, принимает средства, выплачивает средства и с них получает МОГВЛ до трех 3%. Ой, от 2 до 5% от оборота по его счетам. Все, отлично, хороший заработок. Платформе хорошо, и участнику в том числе хорошо. Это касается всех продуктов. Также я хочу здесь объяснить, обратить ваше внимание на привлекательность для топ-лидеров, для лидеров. Она заключается в том, что вот вы приглашаете в целом на Кимат, и все, и вам больше на самом деле не надо будет другие проекты платформы кого-то еще приглашать, потому что вот, человек мог и стейкинг зайти, он тут же может зайти и в матрицу, и в другие проекты, и в третий, и в четвертой проекты. И вы всегда будете за них получать а, свои вознаграждения. То есть пригласив денежный сегодня по работе, да, вы будете постоянно получать за все абсолютно финансовые движения ваших участников, абсолютно любые, вы будете постоянно получать а, вознаграждение. Касаемо топ-лидеров, я думаю, вам и Нелли, и ваши и те, кто вас пригласил, а, вам тоже расскажут да, о том, какие у меня меры по отношению к тем ребятам, людям, женщинам, молодым людям, в общем, тем, кто готов продвигать. То есть я иду навстречу, также даем достаточные хорошие привилегии таким лидерам. То есть все обговаривается, я всегда на связи, то есть можно пообщаться, о чем-то договориться, я прислушаюсь, готов всегда принимать хорошие идеи. Поэтому, если вы готовы с нами работать, сотрудничать, вот, ну, я вам лично гарантирую, да, что проект будет работать, будет классно работать, будет развиваться супер. Да? Вы на нем, если опять-таки потрудитесь неплохо, будете зарабатывать хорошо, постоянно и долго-долго-долго-долго. Ну, примерно так. Так, теперь готов ответить на ваши вопросы, либо Инель может там взять слово. Либо кто-то может еще что-то хочет сказать, или до спросить. Скажи пару слов по матрице, да, которая у нас стартует 15 числа. У -у -у. Как у нас будет происходить? И все привилегии наши, и расстановочки, и остальные да. люди, которые у нас за рубежом зарегистрированы. У нас есть уже чаты. Олег, расскажи про эти чаты, которые там тоже уже набиваются людьми англоязычными. Так, касаемо, да, касаемо, значит, непосредственно IT4, то есть это абсолютно пассивный проект, то есть можно туда приглашать, будете зарабатывать, ну, сделайте больше кругов, не будете приглашать. Соответственно, здесь идея в том, что, к примеру, вот есть Лина, да, она организатор-создатель IT4, да, то есть мы ей помогали, все это разрабатывали, весь этот маркетинг. Ее задача, то есть есть лидеры, которые сейчас будут расставляться, своих людей ставить и так далее, да, а есть Лина, то есть она получается там на самом верху ее задача, за счет ее ресурсов, она привлекает рекламу, рекламу, рекламу. И все эти люди, которые приходят, понятно, она их не себе ставит, да, у нее в этом нет интереса. Она их согласно маркетингу, согласно предоставленному вам маркетингу, начинает расставлять. Да? то есть это все автоматом происходит без ее участия, да, но потому что с ее рекламы все люди ровненько, слева направо, снизу вверх, начинают расставляться. То есть, не знаю, вот пригласил Андрей двоих людей, и не знаю, а эти люди никого не приглашают. Все, он пускай не переживает, да, этот человек тоже может не переживать, да, потому как э, люди от Лины начинают плавно-плавно-плавно, да, со временем, да, они заполняют те места, да, и те пустоты, которые должны быть, да. Кроме пустот, само собой, вы ознакомитесь с маркетингом, там еще есть особенности, да, которые вам позволяют э, нормально зарабатывать, э, в это, нормально, пассивно зарабатывать. Плюс еще важный момент, то, что э, мы отказались от смарт-контрактов, э, от централизованного приема средств вы между собой будете обмениваться средствами. То есть мы как платформа, мы заработаем за счет того, что вы нам заплатите наш комиссионный, да, то есть 12-10 долларов, вот это за участие в проекте, вы нам сначала заплатите, а после этого вы будете участвовать в проекте. Все, то есть это вот наш основной доход. Далее, вы будете использовать USDT TRC-20, это валютка на блокчейне Трон, и вы будете все переводы делать между собой. Вот, к примеру, тот же, там, не знаю, вот Людмила зашла, а под ней, а выше ее там Андрей стоит, либо еще. Соответственно, она будет делать переводы вышестоящих. То есть между собой будет обмениваться. Так как это все происходит в блокчейне, мы это все видим. То есть не надо вам бегать, ничего подтверждать. Вы главное сделайте перевод, а мы уже увидим, да, сделали вы перевод, либо вы не сделали. То есть если вы сделали перевод, все, вам не о чем переживать. Система это увидит и даст вам в личном кабинете зеленое место. Да? Ну, то есть зелененьким обозначает, что у вас место приобретено. Далее, касаемо продвижения. То есть 6 уровней будет, 12,5 стоимость, потом 25, 50, 100, 200, 400. Значит, чтобы всем топ-лидерам и тем, кто именно действительно активный, было комфортно работать, на старте мы откроем только первую, вторую и третьи уровни. Это сделано для того, чтобы ваши участники, у которых например, там чуть побольше денег, да, либо они там прозорливее, да там шустрее, чтобы они не начали быстренько переходить а, а, на более высокий уровень без вас. Поэтому запускаемся: первый, второй, третий уровень томимся, томимся, томимся, работаем. То есть мы рекламу еще самая, да? то же самое, да, точнее, Лина, да, рекламу запускает. Эта реклама тоже работает. Филиппинцы, Индонезы, Азиаты, молодежь, да, то есть, ну. Все, что в YouTube есть, вы сейчас уже можете посмотреть, да, всю рекламу. То есть вот эти все люди, они начинают вас спокойненько перекрывать. Все, поняли, что все, стоим, хорошо идет. Далее мы плавненько открываем уже четвертый уровень. Все. даем доступ сначала топам, да? топ-лидеры сначала заходят на четвертый уровень, занимают все свои места, после этого уже основные, основные участники заходят. Таким образом вы всегда сохраняете за собой свою структуру. То есть опять-таки, да, тут идеология в том, что кто сегодня поработал, да, будет постоянно хорошо получать. Да? То есть и вы будете получать и не только с самой матрицы, да, еще и реферальные вознаграждения вам будут падать да, за то, что участники покупают у нас а, вот проход. Да, за это тоже вознаграждение. То есть вознаграждение, они в системе везде, везде, везде. Да? То есть это сетевой проект изначально, да? поэтому 40% от всего, что приходит в сеть, платформу, да, точнее, выходит обратно в сеть. То есть это вот то основное условие, на котором жиждется вся платформа. Так, тут вопрос. А есть слайды на слух, не воспринимается информация? Да, слайды есть, видео есть, все есть, вам обязательно все передадут. То есть сегодня это было такое более, больше знакомство со мной. Я так, как я и говорил, да, я вот, в общем, образно все рассказал. Понятно, что сразу у всех все не уляжется, вам все это надо ознакомиться. Ну, вот Просто со мной пока познакомились по большей части. Скажите, Други... пожалуйста, бесплатная раздача до 6 июня, это включительно, то есть завтра тоже или сегодня уже заканчивается? Значит, в часов, 8 часов по МСК закончится, ну то есть страничка просто она закроется. Соответственно, всех, у кого, у, у кого сейчас... Сегодня... 8 часов это завтра или сегодня? Ну, Как-то сегодня, завтра утром закончится. Завтра. Нет, восемь завтра вечером. В 8 вечера? Да, да, завтра в 8 вечера. Спасибо. То есть это получается в воскресенье в 20.00, страничка просто станет недоступна. Поэтому, если у всех у вас, у кого-то есть на стейкинге 100, и вы сейчас еще не запросили свои токены, да, сделайте это обязательно до этого до этого времени, потому что страничка закроется, и все, больше не будет доступа до следующей Спасибо акции. Вопрос. Скажите, пожалуйста, идет участник, дальше идет специалист. Если, например, участник уже имеет 8 человек под собой подписанных, сколько надо, чтобы был специалист? Так, смотрите, вот это уже маркетинг. Это? Да, да, я да. понял. Просто я, Давайте так, если не лень, да, я просто сейчас открою страничку. Сейчас, потому что я сам уже именно прямо в детали все не могу сказать, что помню. Сейчас, секундочку. 5, у меня 5 человек в первой линии и 3 человека во второй. А сейчас мы с вами, вами прочитаем. Прямо вот я сейчас попробую маркетинг. Просто так. мы не видим. А <свят> я, вам, я вам покажу, покажу, покажу. Да? Все, все покажу, всем покажу. Так, демонстрация экрана. Видим, да? Да, все видно. Да, смотрите, это линии, да, то есть есть первая линия, это касаемо партнерства награждений, да, есть первая линия, она 15% и, соответственно, ее условия. Чтобы вы начали получать первую линию, да, необходимо иметь, необходимо иметь как минимум потраченных в проекте 100 км. А потратить вы их можете либо в стейкинг отправить, либо можете лицензию приобрести, ну, на лицензию не хватит, конечно, да, либо там другие продукты на общую сто, сумму 100 км. То есть вы должны как минимум потратить 100 км, в общем. Условно говоря, да, тогда вам открывается первая линия. Да. Первая линия вам приносит 15% от всех действий ваших участников, да, от любых их сумм. Вот. Вторая линия, также вы можете ознакомиться да, с условиями. Ну, то есть Не буду сейчас сильно вдаваться, это вот сами прям можете посмотреть. И касаемо рангов. Да, то есть вот ранги, дополнительно ранги, они еще вам дают дополнительно разовые вознаграждения. Да. То есть, к примеру, специалист, да, у него должна быть просто что сделано? Открыта вторая линия. То есть мы поднимаемся, смотрим, что такое вторая линия. Вторая линия – это должно быть у вас 200 км потрачено в проекте, и у вас должно быть три участника с открытой первой линией. То есть суммарно у вас должно быть еще три участника, имеющие в стекинге там, не знаю, по 100 км. Все, вот это условие выполняете, вы становитесь специалистом, и вам выплачивается единоразово 80 КМР. Да? Касаемый аббревиатур КМР – это значит КМ рефералка, да? рефералка вознаграждение. То есть у нас там три КМки будут, КМД есть, КМД – это дивиденды, КМ – это стоковый баланс, и КМР – это реферальное вознаграждение. Далее профессионал у нас идет. Третья линия должна быть открыта у вас. И необходимо иметь от одного специалиста вот такого, да, в первой линии. Ну, в принципе, я думаю, тут все, наверное, ясно уже, да. И так далее. То есть за это вы получаете 500 долларов, да, ой, 500 КМР на ваш счет, который вы можете вывести, перевести, передать, продать, ну, все, что угодно, с не сделать. И как-то так. Так, еще вопросы? Друзья, я хочу добавить в кое-что по матрице, да, то есть у нас будет э, старт э, 15 числа, и у нас у всех будет возможность расставить своих партнеров, протестировать, посмотреть, как это...